Друзья, всем привет, с вами Геннадий Стоймин, канал Добрый Гена, и я продолжаю ремонт своей кухни в стиле лофт. Многие задаются вопросом, как же получаются ровные стены, покрашенные, ровно, красиво. Один из вариантов, это, конечно, их выровнять, если у вас все, так сказать, с прицелом хорошо, второй вариант их выровнять так, как это получается, более или менее, после чего взять вот такие вот флизелиновые обои без рисунка и наклеить Ну и это видео я посвящаю тому, как это все сделать. И для этого нам понадобится, ну естественно, сами обои, ведро, где мы размешаем клей, клей для э, тяжелых обоев взят, не для фрезериновых, а не для тяжелых из обоев. но он лучше, покрепче. Потом нам понадобится рулетка с карандашом, чтобы нам сделать, особенно первый вертикаль ровно понадобится шпатель для того, чтобы подрезать края с ножиком. Понадобится вот, такая вот такой вот шпатель, обойный специальный, чтобы приглаживать. Также, возможно, понадобятся валики желтые, чтобы приглаживать. Но, в принципе, достаточно этого, особенно там, где нет рисунка. Если есть рисунок, то им можно его, ну, так сказать, содрать. У нас они гладкие, так что, в принципе, его достаточно будет. Но, естественно, для нанесения клея нам понадобится корыца. Понадобится сам валик и в углах промазать клей удобнее всего будет кисточка. Для вертикальной линии я использую вот такой вот уровень электронный, но можно использовать и обычный. Так что теперь поехали по порядку. Первое, что мы делаем, мы отмечаем ширину нашего первого листа. Я взял рулон, просто ровно края выставил. Ну и сделал черточку для того, чтобы в дальнейшем поставить уровень. С помощью уровня электронного или обычного ставим на отметку. И по всей стене ставим такие же отметки, чтобы в дальнейшем приложить наш первый лист вдоль этих отметок. А да, также хочу отметить, что стены должны быть прогрунтованы и высушены. Следующим этапом мы с помощью рулетки замеряем высоту наших стен, для того, чтобы в дальнейшем нарезать наши полотна. Замерить необходимо в нескольких местах. Если стена не уходит, то замечательно. Если уходит, то мы берем максимальный размер нашего полотна и еще прибавляем где-то сантиметров 5 см для подрезки. Размер полотен нам известен, теперь необходимо их все нарезать. Следовательно, в моем случае я отмерял 175 сантиметров. Была 170 длина плюс 5 на подрезку. Ну и в дальнейшем необходимо полотно это согнуть вдвое, края соединить между собой ровно, так сказать сделать угол 90 градусов. И вот данный сгиб необходимо ну, прокатать или провести шпателем обычным любым инструментом, чтобы сделать его более согнутым. И уже после этого я именно обычным металлическим шпателем делаю разрез. Почему именно металлическим? Но ну, это один из самых удобных способов. Получается очень ровно и... Ну, и удобно. Первый кусок обоев отрезан. Следовательно, после этого мы уже не используем рулетку, а просто прикладываем обои, совмещаем их, отмечаем. И также ну, все это всё, повторяем, так сказать, все наши действия заново. То есть, загибаем, отрезаем и так далее. И отрезаем необходимое количество нам, так сказать, кусков обоев. Следующий этап это приготовление клея. Как я уже ранее говорил, я взял клей для супертяжелых и стеклообоев. Делаем большую воронку и вдоль стенки начинаем сыпать потихонечку клей, чтобы не создавались комки. Вода должна быть комнатной температуры. Следовательно, все это хорошо размешиваем, даем минут 10 отстояться. И после чего, еще раз размешав, клей готов к применению и к нанесению именно на стены. Так, клей готов. Теперь необходимо валик хорошо прокатать, промочить, чтобы он равномерно наносил этот клей. Ну и валик я использую судочкой, Начинаю наносить его, смотрю, если какой-то мусор, то убираю. Также после этого по всему контуру прохожу кисточкой. Ну и следовательно, начинается самое интересное, поклейка непосредственно обоев. Первый лист, наверное, самый ответственный. Тут необходимо совместить верх и совместить вертикаль, то есть нанесенные нами ранее черточки. После чего мы совмещаем всю эту вертикаль и начинаем все это приглаживать с помощью обоиного шпателя и выгонять все пузыри. Движение шпателя разноплановые, в разные стороны мы убираем пузыри, все приглаживаем наши обои после чего края проходим еще раз кисточкой склеим и уже с помощью шпателя прижимаем и делаем вот такие вот прогибы как бы, там где необходимо будет в дальнейшем сделать подрезку приклеивая второй лист и последующие самое главное это стыки стыки не должны накладываться друг на друга мы также прикладываем э, в начале верх листа и край края проглаживаем это также и с помощью всего того же обойного шпателя вначале проходим по стыкам, ну и также начинаем выгонять все наши пузыри. Так как обои флизелиновые очень плотные, то подрезку я делаю через 15 минут после приклеивания нашего листа обоев, следовательно, прикладываю металлический шпатель и с помощью ножа плавными движениями отрезаю кромку которую как раз мы оставляли специально, когда нарезали наши полотна, после чего с помощью там, можно шпателя, либо уже э, полотенца, какой-то тряпки чистой уже все это проглаживаю, ну и получается очень даже здорово и очень ровно. Так, мы подошли к углу, наклеили один участок с этой стороны, с этой у нас получился вот такой вот угол. А каким образом мы его будем клеить? полоску отрезаем чуть больше этого угла ну, сантиметров на 5-10 приклеиваем полоску потом шпателем обрезаем по углу прям и потом также вторую полоску приклеиваем сюда также шпателем обрезаем и у нас получается угол стык в стык почему именно таким образом многие делают по-другому они просто берут ну, наклеивают чуть-чуть вдавливают -чуть и дальше что в дальнейшем может произойти так как меняется температура в доме то дом он живой и квартиры в том числе то есть разные ну по-разному ведут себя стены полы потолки и поэтому потом получаются сдвиги в этих местах следовательно получаются полоски и это очень некрасиво чтобы делать правильно надо делать так как буду делать сейчас я ну а теперь смотрите как это именно будет происходить поехали отрезаем полоску на одну стену с небольшим так сказать зазором все с помощью того же шпателя. после чего наносим клей на стену ну и естественно начинаем ее приклеивать стык в стык тут дело в чем самое главное это вот этот вот угол, да, то есть вот я сделал зазор побольше, там даже может сантиметров на 10, но ну, обоины не жалко, там 10 сантиметров, этих, они сегодня куда уже не пойдут. Самое главное это пройти по этому углу после вот, шпателем обоиным так сказать, прям сделать ровный угол и после этого уже спустя где-то также же минут 10-15 ну, уже с помощью металлического шпателя ровно отрезать данный ну, данный кусок. Получается, прям обоина получается, в угол будет упираться. После чего повторить уже эту же операцию, необходимость со а второй полоской она там вообще маленькая, по -моему, сантиметров 8 была. Но зато после этого, когда обои покрасятся, будет ровный угол, настолько красивый настолько приятный, что Несмотря на то, что это посложнее, нежели загибать, но это правильно, и это круто, ребята. Друзья, ну вот мы поклеили обои на призывной основе, без какого-либо рисунка, специально для того, чтобы в дальнейшем покрасить. Здесь уже обои начали высыхать, видно, как все проклеено тщательно и хорошо. Углы сохнут немножко подольше, но зато это качественные углы, поэтому теперь нам осталось дождаться где-то двое суток, так сказать, чтобы они просто высохли, хорошо просохли, после чего мы их покрасим. Но это, конечно, уже другое видео. А так подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и что, до скорых встреч, пока!